Добрый день, здравствуйте, у микрофона Андрей Войтович. Я сегодня публикую вторую часть лекции, которая посвящена общей теме «Офисный синдром, перезагрузка, э, психоэмоциональное расстройство белых воротничков». В общем-то, что здесь важно сказать. Э, в первой части мы говорили, э, вы услышали о том, какие расстройства бывают физические, и там вещи, которые сопряжены с тем, что можно увидеть глазами, измерить, там кровь, давление и так далее. А вот с психикой дело несколько серьезнее, потому что психические расстройства, они возникают как бы по накопительной. И белые воротнички, и в частности те люди, которые работают в офисах, ну, которые могут себя и не считать белыми воротничками, но тем не менее они оказываются в этой вот среде, в этом психическом климате, в этой атмосфере, так сказать, которая можно назвать ментальная, психическая, психологическая. Ну, в принципе, все понимают, о чем речь идет. Поэтому я сегодня буду говорить о тех вещах, которые предусмотренным в нашей программе а, перезагрузка, это то, что помогает избегать или то, что помогает правильно восстанавливать себя, дабы не допускать в себе 10 наиболее часто встречающихся последствий офисного синдрома на психоэмоциональном уровне. Поэтому я пройдусь быстренько по списку, так сказать, по частям. Я не буду много раз, э, э, ваше внимание занимать, есть на сайте статья, она составлена текстово, можно ее распечатать, скачать, и, в общем-то, идти уже вникать, что называется, самостоятельно. Итак, давайте пойдем вот чего. Самое главное, самое принципиальное – это депрессия номер один. И, кстати говоря, это такой киллер белых воротничков номер один. До недавнего времени вот буквально... В 2019 году на одной из лекций есть такой специалист под сердечно-сосудистым заболеванием, по проблемам. Вообще-то уже на уровне ВОЗа, это Всемирная организация здравоохранения, уже говорится о том, что у нас каждый десятый житель планеты, во-первых, старше 35 лет обладает симдаром. Депрессии, депрессивности И две трети, две трети в этом количестве В этой группе людей Составляют женщины Так что в чем опасность В том, что депрессию Большинство людей начинают Как это говорится, запивать Алкоголем, таблетками медикаментузными всякими Такими штучками Типа развеселиться Как-то себя вытаскивать от этого ну, я не буду говорить о том, что э, какие средства употребляют, это мы все будем там проговаривать на уровне, наверное, докторов, пусть решают такие вопросы, но э, как это сказывается на белых воротничках? Ну, во-первых, это, это э, сама Психи, само психическое состояние Сама психическая атмосфера вокруг этого человека У него постоянно плохое настроение Идет утрата работоспособности И вообще, как бы сказать, вот ощущение радости У человека оно отсутствует по определению Его ничего не радует Такое, Знаете, что не скажешь, его ничего не радует Ну, здесь же сразу вылазит заторможенность, апатия и, в общем-то, то, что депрессия, безусловно, влияет сразу на тело. Отсюда возникает психосоматика утомляемости, и трудно выполняются повседневные задачи, концентрация, мышление, мрачные мысли. В общем-то, весь букет депрессии. Надо иметь в виду, что депрессия возникает, еще раз повторяю, у белых воротничков это очень частое явление, потому как здесь возникает, Целый ряд препятствий, но я сейчас говорю по сухому остатку. Имейте в виду, как только вы видите такие симптомы, начинается да, вот, э, э, э, э, э, э, начинаются, переживания какие-то внутренние, да, вот отсутствие радости жизни именно по работе. Я не беру сейчас семейные отношения да, и там дружеские отношения, какие-то мужчины и женщины. Нет, мы сейчас говорим только о среде рабочей, да, карьерной. В хорошем смысле карьера потому что это поле, на котором э, белые воротнички проводят почти половину жизни. А второй по популярности, по значимости – это офис, э, офисных заболеваний психических, это синдром хронической усталости. Самые главные признаки – это такое, знаете, потребность уединиться, апатия, чувство безысходности, подавленности. Такие люди плохо спят, беспричинная мышечная слабость, утомляемость. Сразу это бьет по памяти, по мышлению, заторможенность мыслительных процессов. Вот. И здесь надо понимать, что откуда это возникает. Это сопряжено еще с тем, что гиподеномия – лучший друг всех белых воротничков и надежный партнер в кавычках. Да? Я говорил в прошлый раз, что именно гиподеномия является одним из основных факторов, которые провоцируют э, психическое вот это состояние синдрома хронической усталости. Э, поэтому мы говорить будем о том, как этому противостоят, но здесь никакого секрета большого нет. Во всяком случае, здесь есть психические вещи, да, которые нужно приводить в порядок через тело. Через тело они приводятся в порядок. Вот. Поэтому вот те господа, которые на работе считают еще, какая здесь может быть причина, они, может быть, точно она есть. Это те, кто горит буквально на работе, как это говорят. Знаете, вот они рвутся в бой всегда, им нужно себя показать. Вот. По сути дела, если человек работает нормально, то да, но как только он начинает, вот что называется, становиться ударником капиталистического труда и по принципу всегда готов, это такой пионерский такой, знаете, будь готов, всегда готов. И поэтому вот это вот мнение, что я выложусь по полной, вот это как раз именно выкладывание по полной и приводит к синдрому хронической усталости. Поэтому пора с этим делом как-то заканчивать. И вот в голове такая мыслишка появляется, типа «я особенный, я всемогущий, я вот сейчас здесь покажу, какой я крутой и замечательный, меня там заметят, повысят, зарплату дадут». Ну что, друзья мои, здесь ничего хорошего не будет, и есть, помимо вот этого синдрома хронической усталости, получить третий себе диагноз, который называется «синдром психического или психологического выгорания». И это такой, знаете, специфический вид апатии. И такой есть термин «профессиональная деформация лиц», которые работают с клиентами еще, к тому же. Если вы еще работаете по принципу «человек-человек», вот, и вам постоянно приходится общаться по телефону, общаться с живыми людьми, какие-то бумаги, какие-то звонки, особенно если это окошко какое-нибудь или вот какой-то стол переговоров, вот, то здесь, конечно, э, очень велик, э, велик риск прогорания, выгорания, ну, потому что раньше, это, вот, например, в советские времена, это в дальние времена, я сейчас беру весь обзор этого всего, этой всей картинки, то считалось, что вот человек, отработавший там, ну, там 8 лет, ну, 10 лет, на одном рабочем месте там еще там сколько-то лет ну 15 лет но на самом деле этого недостаточно чтобы идти на пенсию с одной стороны с другой стороны э, здесь возникает сразу э, вот проблема на уровне ну всего все, я уже сыграл и спел все, что возможно, э, уже все э, сделано, ничего нового не придумать. Ну и, в общем-то, такая, знаете, внутренняя депрессия, которая выражается через выгорание. То есть, может быть, плохого настроения нет, как, как вот при депрессии, Ну это, знаете... Такая, знаете, возникает чувство недооцененности со стороны коллег, например, да, или руководства. Это, понятно, такой скрытый стресс. Вот, и один из таких признаков это когда снаружи все как бы норм, а вот внутри это негатив. И здесь самое важное это упадническое настроение, которое вызывается работой, чувств, чувством такой безнадеги, апатии, цинизма даже возникает, да чувство вины, с другой стороны, вроде бы ничего такого не сделал, а уже ничего не хочется делать, как бы получается вот так. Поэтому тут надо быть готовым к тому, что следом за этим Быстренько очень придут утомляемость, истощение организма, нервной системы, бессонница, негативное отношение к клиентам, к людям. Ну, потому что они раздражают. Я вот сижу здесь такой красивый, а они идут и идут, они звонят и звонят, им чего-то все время нужно от нас. Вот, поэтому первые признаки, если не хотите допускать в свою жизнь раздражительность, тревогу, гнев и, в общем-то, напряженность такой, знаете, вот напряг, как бы есть напряги, то надо об этом думать и приходить к нам на перезагрузку. А сейчас мы перейдем к четвертому пункту. Четвертый пункт э, звучит очень просто – нервный срыв. Ну, собственно говоря, тут, видите, они как-то один за другим тянутся, один другой переходит, потому что э, если при психических усталостях, например, или выгорании, это такие молчаны, то нервный срыв – это тогда, когда пузырь лопается, пузырь такого терпения. Вот. И нужно понять, что пузырь лопается, психический пузырь или нервный пузырь, он всегда лопается, когда стресс давит давит давит и давит все время давит поэтому знаете вот особенно это заметно на людях которые что называется пашут годами без отпусков без выходных без проходных вот и тут вот как раз все это и есть стрессовая ситуация потому что когда организм не переключается это и есть стресс, это постоянное напряжение. Но опять же я хочу сказать, что из числа молодежи еще есть такие вот активисты. Они приходят, начинают там сидеть часами после работы, приходят раньше до работы. Я имею в виду те структуры, где позволяют приходить раньше и уходить позже. Поэтому более опытные, это уже такие корифеи, я бы сказал, эстеты, белые воротнички. Они как-то так, знаете, без фанатизма уже работают. То есть они вот отсидели свое положенное время. Они лишний раз там не будут напрягаться, лишний раз не будут на себя там брать какую-то эмоциональную часть, да. Ну, вот это вот такое природное «забей», как бы, но забивать все время не получается. Поэтому э, даже элементарная авральная ситуация, э, типа цикнот да, все мы понимаем, что это означает. Жить в режиме аврала для некоторых офисов – это норма жизни. И руководители, к сожалению, не понимают того, что объявляя людям при наборе на работу что будут они работать 8-часовой рабочий день там какой-нибудь перерыв наверное если какой-то график но при этом вводится такая опция а вот в ватсапе ты будешь или там в телеграме ты будешь доступен 24 часа в сутки ты должен быть доступен мало ли вдруг чего придет какая там директива или бумага или чего-то вдруг там в 4 часа утра или там в 10 часов вечера друзья мои в моей жизни это было происходило буквально, что называется, сплошь и рядом, поэтому могла залететь СМС воскресенье о том, что в понедельник, к 9 утра и так далее. Ну, здесь даже при очень хорошем таком нервном, нервной закалке, порой нет-нет до еда, все что-то срывается, потому что, ну, когда это становится нормой отвратительного планирования, никчемного, вот, всегда возникает вопрос, это чей-то э, промах, и он всегда бьет рикошетом на других людей. Ну, значит, смотреть надо на менеджмент. И еще один вопрос, который нервные срывы обычно бывают, э, то есть мы понимаем, что «аврал» — это когда «давай-давай-давай-давай-давай-давай». Но еще есть одно страшное слово, я так называю страшное, но э, страшное дедлайн в переводе на английский с английского языка это означает мертвая линия и э, как бы внутри мы понимаем что вот у тебя стоит мертвая линия ну вот будучи там дедлайн э, это вот английское э, такое англосаксонское выражение деловое да это срок поставки то есть это означает что за этим сроком уже ничего не будет вот, всё, погибли, все погибли, и умерли вот ну поэтому такая риторика заставляет нервничать Имейте в виду, друзья мои, нервный срыв – это частый гость, который приносит с собой хроническую усталость раз, острые головные боли два, бессонницу, резкие перепады настроения, расстройства сердечной деятельности. Кстати говоря, это сразу влияет на сердечно-сосудистую систему. Ну и, конечно, вегетативная система на уровне даже пищеварения. Будьте здоровы, но все равно э -э, при нервном срыве э -э, поражение получается, там выделение кислотности и так далее. Ну что, давайте теперь посмотрим на пятый пункт этого списка – невростиния. Невростиния – это очень такой надежный друг, помощник и сосед тщеславных, амбициозных, пафосных людей. У них вот это невростиния замечается в виде психического расстройства, и оно, как правило, знаете, вот заметно в такой вот поговорке, она у меня возникла как-то с годами. В словах – герой, а в делах – отстой. Они стараются взять на себя как можно больше, показать, что они прям такие вот трудяги. Но вот неврастинники – это вот он взялся как бы за работу, и вы можете тоже вас могут спровоцировать взяться за работу, а работа не идет, потому что могут отвлекать, могут еще чего-то, не хватает мастерства, да, какого-то, или может быть случилось в вашей жизни какая-то другая психическая травма, которая отвлекает вас, да. И вот э, вот сама неврастения это раздражительность. Вот по любому поводу, ножницы попросили у коллеги, да, а у него прямо вот э, психи бьют, что называется, да. Но нужно понимать, что неврастения может быть, например, проявляться у молодого папы, который э, не досыпает, скажем так, ночами, или может быть там не доедает, или он обильно курит, или вот э, выпивает, да, как бы запивает, вот есть. Алкоголь – это тоже запивание стресса, надо понимать. Вот. И если вдруг появляется какая-то активная работа или задание, то не в неврастейник, он сразу как бы этим недоволен. Ну вот, вы мне опять кинули эту работу сюда, да? Поэтому имейте в виду, если появляется повышенная возбудимость, раздражительность, и тут же в сочетании с утомляемостью и Таким оставанием быстро вспыхнул, взорвался и быстро остыл и все силы ушли. Вот он признак растении да? Здесь же сюда и критика отходит, сюда включается и неспособность контролировать своих эмоции. Поэтому раздражает человека все. Вот имейте в виду, если вас уже начинает раздражать в офисе, вот это вот все, понятно, да? То это первый, в общем-то, звоночек. А еще есть э, такая уже действова: это когда устраиваются публичные истерики на рабочем месте, вот, когда начинаются конфликты с людьми, да вот мы здесь работаем, а вы тут смеетесь. Ну, в общем-то, какие-то не варианты есть <coughs> совершенно разные. Поэтому за этим делом нужно что называется, внимательно приглядывать. И, э, по сути, э, вот эта университетия, она выражается в конфликтах беспричинных. То бишь, вот вчера еще из-за этого бы ничего бы не было. А вот сегодня без причины, как бы без такой видимой причины, да, возникает... Производственный конфликт Кстати, он может возникнуть и на бытовой почве Там Кто-то там чашку не помыл Особенно это есть в офисах, где есть Такие вот уголки кухонные Ну и народ там На столе, на рабочем, я знаю, что Во многих офисах есть такое правило Что напитки категорически Запрещено ставить на стол Особенно клавиатуре там где еще телефоны какие-то лежат еще какие-то гаджеты могут лежать Ну в общем это все вот э, не в растение которое раздражает может вот опять кружек понаставили вот опять не помыли и так далее. Теперь э, давайте перейдем к другому к шестому пункту он очень интересный это навязчивая идея навязчивая идея которая может появиться у а, офисного работника или у белого воротничка. Например, как навязчивые, навязчивые мысли, пугающие мысли Какие-то состояния, что, может быть, навязчивая идея, что его эксплуатируют здесь в офисе да? Вот он там Карла Маркса начитался, например, теорию капитала, эксплуатации И вот э, вдруг у него вот, э, или, или на него повесит э, э, да, и вот он переживает, что его эксплуатируют Чтобы он не переработал, не дай бог, да, вот у него такая навязчивая идея и вот он начинает все считать считать время, считать перерыв, следить за другими. Более того, есть у этих людей вот эти вот щитоводы так называемые, да, наблюдатели, они могут вот э, сидеть и клацать каждый раз, вот залазить в электронную почту туда, э, э, нервно э, просматривать там, залазить каждый раз в WhatsApp. Не пришло ли сообщение? Или же сказал там руководитель какой-то, да, там начальник, э, подготовил какой-то отчет. И вот он будет сидеть 10 раз проверять этот отчет. Э, понимаете, дома он бы этого делать не стал. А вот в офисе, кстати, может возникнуть чувство брезгливости у человека, он будет бегать каждый раз, мыть руки, например, вот, или что-то там протирать, будет телефонную трубку, особенно если телефонные трубки такого есть общего пользования, когда, ну, по телефону разговаривают там 3-4 человека. Сейчас вот как-то я знаю, что это уже персонализировано, но бывают телефоны, которые нужно браться, есть такие места общего пользования, там чашки, тарелки, ну да, народ старается как бы свои такие чашечки приносить, чтобы, ну и иметь надо в виду, что вот эта навязчивая идея, она появляется в связи с офисом, как с некой такой, как бы так сказать, там, враждебной территории, да, вот, поэтому здесь, может быть, бытовая тема такая, а вот в профессиональном плане, если такому человеку поручается дело или какой-то проект, то у человека возникает... Повышенный, повышенный такой уровень ответственности. И особенно если связано с стрессом, с каким-то стрессом. Вот не ту цифру написал, вот не тот расчет сделал. Друзья мои, никто не умер, никто никого не застрелил, никто не погиб. Просто сделана ошибка. Я понимаю, что многие руководители могут гневно в мою сторону сейчас как-то протестовать, да знаешь ли ты цене ошибки. Знаю. И, ребят, и я просирал по 100 тысяч из-за неправильного оформления или правильно сделано. Все хорошо мы знаем. Но я еще раз хочу сказать, здоровье и жизнь человека это не повод, для того, чтобы срываться из-за денег Или из-за неполученной э, какой-то прибыли Или дохода Да, это обидно Да, это неприятно И э, поверьте, у меня у этих историй у самого Вагон и маленькая тележка но, кроме как, как бы сказать, потом возникает, начинает уже такой импульс недоверия, невротичности, да, и человек начинает уже просто дергаться, да, вот что называется, дерганный такой получается, да, вот это и есть навязчивая идея, не дай бог ошибиться, да. Пойдем дальше. Седьмой пункт – это истерия. Ну достаточно сказать, что истерия это один из таких распространенных психических элементов, и следующий пункт тоже будет посвящен истерии. Это такие массовые зрелища, когда психика вырывается наружу. Если мы говорили о том, что утомляемость и депрессия это внутренние вещи, да, человек уединяется, то истерия это то, что выбрасывается наружу, это то, что нарочито показываются свои эмоции, капризность, перемена настроения, какие-то когнитивные расстройства, ну там запах не нравится, свет какой-то, то есть истерия, истерия это то, когда у человека есть желание быть в центре внимания, вот не хватает ему в жизни там, в центре внимания, а вот в офисе там деваться некуда, и вот он начинает истерить, что называется, по любому поводу, показывать свои как я уже говорил, знаете вот эти вот э, проявления здесь могут быть и крики и болтовня, и какие-то вздохи, вот эти вот какие-то цокани языком в общем-то, то, что при обычной жизни такой бы человек никогда делать не стал. Но в офисе, в этой среде, у него возникают вот эти вот искушения. А я хочу заметить из своей личной жизни, что есть такие типажи женщин, которые, ну вот они истерички. Настоящие истерички. И они истерички не дома. Они не где-то там в компаниях. Они истерикуют или, так сказать, проявляют свой истеризм именно в офисе. Они могут рвать одежду на себе, могут что-то швырять. Но обязательно им нужна публика. Вот как только нет никого, она будет сидеть как мышка серенькая. Но как только появились свидетели или зрители, желательно посторонние, ну, потому что да, это такая форма нарциссизма, обратка, так сказать, да. Э -э запомните, там внутри есть центр внимания. Поэтому, когда, если вы, у вас есть, может быть, такое желание иногда швырнуть что-нибудь, выпендриться, да, так вот, э проявить такое вот, знаете, вот на, на, на зрителя поработать. Остерегайтесь, пожалуйста, потому что это ваша подружка новая будет, ее имя истерия. И эти истерии, они. Ну, в общем-то, вызывают э, и другие вещи, да. Я могу сказать, э, истерия вызывает, например, повышение артериального давления. И артериальное давление... Это уже шутки нехорошие. И для сердца нехорошие шутки, и с адреналином нехорошие шутки, и с мозговым кровообращением. Ну, это все было у нас уже по физике. Просто нужно понимать, что не всегда, вот, когда задаются вопросом, откуда там в офисе берется повышенное давление. Да вот откуда. Вот откуда. Отсюда вызываются, да, это как психосоматика, когда мыслительные и психические процессы вызывают изменения на а, физическом уровне. И а, рядышком с этим седьмым пунктом стоит восьмой пункт. Я его назвал в статье «Осторожно, паника. Реакция на опасность при отсутствии опасности». Вообще паника э, – это такая у, тема а не личностная, а, скорее всего, публичная. Да? Это когда народ оказывается то Вот ну, там в лифте едут, например, очень такая обычная ситуация. Раз и свет выключили, да, там, например, лифт остановился. И вот обязательно найдется человек, который начинает истерить, вот это как бы паниковать. То есть это очень близко с истерикой, да, но в истерике, да, как мы говорили, истеризм, там есть причина, там есть всегда какой-то повод. Мы говорили про повод, повод будет всегда. Выключили свет, это не повод. И в панике здесь появляется опять же офисная такая тема. Там вырубили свет, или там не дают отопления, вот приходят на работу, говорят, вот тут холодно. Но еще никто не замерз, еще, знаете, как говорится, никто не ослеп от этого, еще ничего не случилось. Но есть люди, у которых прорывается эта истерика наружу, то есть, по сути дела, это истеризм. Но это истеризм без а, опасности, без явной опасности. Вот если вы видите в себе или в вашем коллективе есть такие вот настроения, когда возникает вот эта вот реакция на опасность при отсутствии опасности, это уже первый признак паники. И это все нужно а, пресекать категорически. Э, давайте приходите на перезагрузку, будем разговаривать на эту тему, будут конкретные упражнения. Девятый в этом списке занимает а, замечательный такой синдром а, Мартина Идена. Ну, те, кто в детстве читали Джека Лондона, наверное, этот персонаж вам будет знаком. Друзья мои, я а, вам рассказываю вещи, которые уже а, во всем мире замечены. И по физическому я приводил вам там фотографии, да, там есть даже иностранные такие уже ссылки на это все, то есть это замечено во всем мире. Синдром Мартина-Идена – это когда человек испытывает после сильного долгого напряжения, сильного долгого труда, разочарование, депрессию, там может быть полный, полный букет всего того, что перечислено выше, но самое главное – это… Вместо ожидаемого ощущения счастья, вдруг разочарование приходит. Это когда, знаете, вот в компании был какой-то мощный проект, что-то делали, все напряженные были. И вот оно закончилось. И вот, ну, какая-то вечеринка, застолье, там, полянку накрыли, и вдруг.. А как-то, знаете, человек вот сидит и опечается, говорит, ну да, теперь не будет вот этих истерик, не будет вот этих паник, мы этого чего не услышим, мы чего, вот, ну да, зарплату получили, как бы, вот такая тема. Так что это всегда высокое нервное раздражение в силу огромной ответственной работы какого-то проекта, как я уже сказал, да. И вот это обратка. И, кстати говоря, вы знаете, в чем печалька вот этого самого, да? Ну, вы помните Марта Нейден это писатель, который старался выйти в высшее общество. лейт э, я вам напомню, а кто хочет, перечитайте без меня, убедитесь. Когда э, он достиг всего совершенства и когда начали издатели покупать его книги, э, он тогда высказывает такую мысль и говорит о том, что, послушай, а что изменилось? Я же вот за последние годы там ни одной строчки не переправил, ни одной буквы не изменил. Почему, когда я приносил эту работу и показывал этим издателям, они чихать хотели и все меня посылали. Но когда я стал известным, и они говорят, давайте несите все романы, так вот этот роман был написан там 5-10 лет назад. И почему сейчас они придают этому такое значение? Потому что, ну, а раньше, а раньше разве не было этого значения? Вот, откровенно говоря, в офисах а, есть такие, знаете, моменты, когда человек дает какое-то рационализаторское предложение. Он может а, давать какие-то дельные советы, а на него все как бы так забивают. Говорят, да ладно. И вот, когда все-таки это разрешится, у человека может возникнуть синдром Мартина Идина. Это то же самое, что, ну я же вам говорил это, я же вам это советовал, я вас это просил. Но имейте в виду, что это... Вещи достаточно серьезные, потому что у человека теряется энтузиазм, запал жизни, теряется вера вообще во все остальное. Но это психическое, можно сказать, расстройство, которое необходимо восстанавливать и, и перезагружать человека надо. Вот. И десятым пунктом, позвольте я вас на закуску, как говорится, на десерт оставлю красивое слово «абулия», такое словечко. По-русски оно означает заметное ослабление силы воли. Друзья мои, сила воли у нас вообще в офисных структурах это мега-эпидемия. Что это значит? Это значит эмоционально-волевая скудность. Вот понимает человек, что надо делать так, а он это не делает. Понимает человек, что это не надо делать так, а он делает. То есть когда... Это такой, знаете, каламбур, который <смех> понимаешь, что надо, но не надо, понимаешь, что надо, но не надо, и вот такая вот игра слов происходит, <смех> и смотришь на человека вроде бы, ну ты же понимаешь, да, а зачем, не знаю, но все равно делаю. В общем, по итогу, это временная потеря контроля над собой и своими желаниями. Поэтому, когда вот это та самая история, когда в голове мысленно человек говорит: Я это буду делать, ну я это точно сделаю, а потом вдруг наступает то, что он ничего не делает. Ну там с понедельника, последожечка в четверг, данные обязательства, вот эти какие-то взятые производственные обязательства. И вы знаете, что. Здесь очень рядышком находится как бы в начало, да, это закольцовочка такая получается. Тут очень с депрессией, тонкая грань. Вот а, потеря силы воли, вот это вот, знаете, такая полная внутренняя обломовщина, я бы сказал, да? Ну, кто хочет понять, что такое Обломов, пожалуйста, откройте роман Гончарова. Я уже сейчас не знаю, в школах изучают это или нет, но Обломов – это русская тема. Очень похожа на вот этих вот наших русских пофигистов, так называемых, да? То есть где-то словами... Я таких Обломовых, честно говоря, много встречал в своей жизни. И встречаю, продолжаю встречать. Вот на словах планов громадьё, вот там все такое, прямо, ну, вот ну, герой. А вот эта мягкотелость, так называемая, знаете, такая вот, какая-то вот ответственность за то, чтобы дальше идти, ну, это для них просто такая, знаете, непереносимая физическая мука. То есть вот взять ответственность на себя, это мука для него. Он... Прямо страдает от того, что вы назначили ответственность сказали, вот ты это должен делать, а силы воли нет. Вообще силы воли я, наверное, буду посвящать а, отдельный курс, а, наверное, это вынесу я его из рамок проблемных, из офисного синдрома, и вынесу в отдельная такая. там будет, сейчас мы решаем проблемы. у нас сейчас курс посвящен решениям проблем этого офисного синдрома, а сила воли, это вообще, я считаю, отдельное качество, которую нужно в себе развивать. Ну что, друзья мои, я основную часть вам рассказал. Вот, я в заключении хочу всего лишь навсего к чему вас подвинуть. Я хочу вас пригласить сразу на наши семинары. Есть онлайн и есть офлайн. Мы буквально вот уже начали публиковать календарь наших мероприятий, на которые можно прийти. Но я хотел бы в двух словах коснуться вот чего. Я категорический сторонник, и вот даже на семинарах мы будем говорить об этом, что, друзья мои, работа — это еще не вся жизнь. Я соглашусь с тем, что есть смысловые профессии, где человек посвящает себя как профессионал, как специалист. Ну, например, врач, например, там физик, математик, музыкант. Но, друзья мои, офис-наработник работник это не совсем то, о чем эта песня. То есть это не совсем докторство, это не совсем музыканство, это не совсем актерство. И вот если есть актер, понимаете, он на сцене что-то играет. Вы подумайте на досуге. Собственно говоря, как вы сами воспринимаете эту профессию Потому что я для себя, например, в конце могу вам этого сейчас этой лекции сказать Что на ментальном плане будет еще третий ролик, третья часть И мы это на семинарах прорабатываем И в программах самой реабилитации, как бы вот такого, перезагрузки Есть несколько архетипов, которые прорабатываются Первое, это такой воин как бы, да, интеллектуальный воин, умственный, который вот, э, борется с проблемами этого мира да, И пытается их решать в коллективах, в составе каких-то армий Ну, то есть э, воин, да, такой образ, архетип берем Потом есть такой архетип охотника, его транслируют очень многие да, Есть даже вот э, книга такая «Мышление хищника» Ну, мы все об этом будем обсуждать, с вами разговаривать и есть такой еще архетип, это садовника который выращивает, умеет выращивать сады, плантации, как бы то, что вот мы ну, садовник, мечурин, такой, знаете, вот надо что-то с чем-то скрестить, как-то правильно полить, какой-то внести тот элемент, и попадая в тот или иной офис, он все-таки что-то выращивает всегда, да, но в конечном итоге это прибыль, это деньги, это услуги или продукты, которые делаются для населения, и делаются за деньги, это мы все понимаем прекрасно, то есть эквивалент пользы, это и есть монетизированное выражение, как это говорится, потребительской стоимости и фактической стоимости. Так вот, здесь очень важно определить, вы кто вообще, да, и как только вот человек, я вам даю сейчас такую маленькую подсказку в завершении этой своей лекции, когда вы подумайте, вот какой образ у вас есть, а есть еще образ, когда человек поднимается на вершину. Ну и в тех и других случаях, друзья мои, я сразу вам говорю отгадку на все эти вопросы, чтобы вы подумали глубже и сильнее. У этого всего есть внешняя причина. То бишь, я хочу взять ту высоту. Окей, нормально, Семь тысяч метров, 7, 7 тысячников взял, ты уже снежный барс. Отлично, что дальше? Куда ты еще будешь подниматься? Больше гор нет». Следующий момент. Это психические я говорю сейчас вещи, психологические, да, для выгорания, для всего остального. Ровно после седьмой, Семитысячника э, восходитель э, выгорает. Что касается войны. Какая бы ни была война, э, логика простая очень. Э, победи или умри. Там очень простая Хотите вы по этой логике жить? Хотите ли вы всегда быть победителем? Ну, не всегда ты победитель, потому что у воинов всегда есть череда боев. Ну, здесь есть китайская книжка «Искусство войны». Она помогает мозги на место поставить. Вот. Но надо быть готовым к тому, что и ты будешь побежден не бывает абсолютно, да, вот даже известные войны, э, то есть кино там это неуязвимое, помните, был такой фильм, наверное, кто смотрел, такого не бывает. Ну и охотник, конечно, какой бы ты ни был охотник, то это будет всегда сопряжено с теми, тем оружием, которым, с которым ты выходишь на охоту, так сказать, да, и той дичью, которую ты мечтаешь. Вот. Ну и к тому же нужно понимать, что рядом найдется еще более сильный охотник, поэтому как только мы достигаем, как то охотничьего уровня, у нас всегда сразу появляется конкурент. Как бы мы этого не хотели, или, может быть, нам казалось бы. То есть всегда есть кто-то, кто идет вслед нам. Есть еще один архетип, но о нем э, я рассказываю уже не публично, а приватно. Вот, и э, мы тогда... Э, кстати говоря, э, есть люди, которые играют в эти игры охотников, там воинов, э, мышление хищника играют. Вот, и так далее то есть матрицу применяют. Но еще раз повторяю, что именно с этими матрицами, именно с этими архетипами, которые люди на себя примеряют, я говорю, кольчушка не по размеру, да, такое есть выражение было, такая цитата в фильме Александр Невский там как говорил, а она не по размерчику, да, то есть либо маловато, либо великовато, но это все равно неудобно для воина, Кольчушка да, то есть вот, и поэтому вот в этих всех причинах, которые я перечислил, я вам сейчас сухой остаток выдаю, друзья мои, это всегда проблема между тем, что мы есть, кто мы на самом деле и что мы выбираем, да, какие-то средства, всегда будет какой-то диссонанс, собственно говоря, путь, любой путь эволюции, любой путь развития, это есть всегда, как бы это сказать вам правильнее, чтобы было понятно, это всегда балансировка. Вот ты сегодня это достигаешь, достигаешь, раз достиг, и все, и понимаешь, завтра надо опять расти, завтра надо опять развиваться, завтра себя нужно готовить к чему-то новому. Собственно говоря, этой части, вот этому всему, посвящено летоносовой операционной системы сознания ОСС. Это третья часть будет лекции, она выйдет в ближайшее время. Подписывайтесь, следите за материалом, приходите, будем разговаривать, есть контакты. И кому эта тема интересна, welcome, я всегда готов для плодотворного диалога и работы. До свидания, с вами был Андрей Войтович, руководитель программы «Лучшая версия себя» и сайта Long Life 100+, мы за активное долголетие и за лучшую версию самого себя. Всего доброго, подписывайтесь, приходите, ну, как говорится, до новых встреч.